Скальпинг, по сути, или краткосрочный трейдинг в расчете на какой-то отскок небольшой внутри дня, он интересен многим. И мы для этого будем использовать сейчас индикатор Speed of Tape. Только мы его будем смотреть на <coughs> мелких таймфреймах, потому что он, в принципе, отображает динамику ленты принтов динамику усиления ускорения в ленте принтов поэтому смотреть speed of tape на крупных таймфреймах не так интересно не очень информативно а вот на мелких таймфреймах ну, например 25-тиковый чарт на евро он это аналог плюс-минус я думаю какого-то 15 секундного чарта в общем достаточно мелкий таймфрейм в чем заключается идея? Несколько минут теории, на чем основана идея, о которой я буду говорить дальше. Есть у нас покупатели и продавцы. Вы прекрасно знаете, а если кто-то не знает, то знаете, что по сути на бирже там где вы видите э, сделки продавцов и покупателей эти в принципе сделки и двигают цену э, маркет ордера на покупку маркет ордера на продажу толкают цену вверх э, или вниз лимитные ордера их останавливают то есть зеленым продажи крас, э, зеленым покупки красным цветом продажи и соответственно эти агрессивные ордера они могут быть результатом, как нажатие кнопки, например, «Бай» в платформе, или аналог, да, отправка брокеру по телефону приказа, например, немедленно купить, как это часто раньше делали, в те времена, когда не было автоматизации и таких торговых платформ. Но с другой стороны, точнее не с другой стороны, а другой вариант, который вследствие чего появляются агрессивные ордера, это отложенные стоп-ордера на покупку и на продажу. Как вы можете догадаться, это также стоп лосы В большинстве своем трейдеры устанавливают стоп-ордера, ограничивающие убытки, они выходят в моменте руками, поэтому скопление таких. Стоп-ордеров зачастую могут свидетельствовать о том, что на рынке ну, могли срабатывать стоп лосы Внутри дня такие моменты достаточно часто можно увидеть, такие всплески. И вот как раз для того, чтобы увидеть такие всплески и использовать их для определения мест потенциального разворота, мы будем использовать с помощью индикатора Speed of Tape. Во-первых, я добавлю два индикатора. На одном настроить информацию о маркет покупках, а на втором маркет маркет-продаже. Так, заходим теперь в настройки. И что мы делаем? Для начала мы убираем автофильтр. У нас теперь все настройки должны быть заданы вручную. Фильтр времени секунд 15 это тот диапазон в секундах внутри которого будут просчитываться будет просчитываться фильтр трейдов вот он стоит 100 контрактов мы можем поставить например 200 контрактов и что это нам скажет в данном случае если в 15 секундном диапазоне будет проторговано 200 контрактов или больше то они подсветятся в индикаторе Speed of Tape другим цветом. Этот цвет называется Maximum Speed, максимальная скорость. И когда мы делаем такие настройки, мы автоматически выделяем те места, где в ленте у нас происходит ускорение. То есть, есть какой-то ритм у каждого инструмента, где сделки достаточно размеренно совершаются вот например вы видите приблизительно такой диапазон в котором спокойно торговались покупатели и продавцы не было никаких там всплесков активности а есть места где были реально всплески да? прям очень заметное увеличение это означает что сделок совершалось больше объема выходило больше и так как у нас стоит сейчас режим тики нам необходимо, допустим, давайте начнем с продавцов, мы заменим тип расчетов на продажи, то есть здесь сейчас будут учитываться сделки, которые проторговались по цене бит. это агрессивные, цел ордера и лимитные buy ордера, потому что агрессивные ордера сводятся с лимитными, и для удобства мы подсветим красным цветом чтобы понимать что это были продажи так так так обычный цвет мы вообще уберем он нам в принципе не интересен и по этой же аналогии мы настроим сейчас покупки уберем сделаем прозрачным основной цвет а цвет всплесков Сделаем таким сочно-сочно-зеленым. И уберем автофильтр. Вот. Вернем обратно фильтр трейдов. 100 контрактов на продажу. И теперь у нас здесь 100 контрактов на покупку. Вот что мы получили. Мы получили места. Где происходят крупные всплески продавцов либо покупателей, иногда такие крупные всплески они как бы дублируются. Есть и продавцы, и, покуп... и продавцы, и покупатели, это обусловлено тем, что очень много торгуются алгоритмами сделок поэтому в принципе в каждом диапазоне быстро реагирует, быстро реагирует и та и та сторона но мы можем также не только смотреть на всплески но и смотреть на реакцию цены это очень важно реакция цены то есть что я подразумеваю под реакцией цены если вы если вы видите рост цены и видите всплеск покупок, то для, для нас это сигнал о том, что здесь вероятно срабатывают стоп лосы продавцов, которые купили где-то ниже у нас есть видимый экстремум внутридневной и на его пробое мы получаем в принципе вот эту информацию которая нам и нужна в данной ситуации трейдеры с опытом могут сказать зачем нам индикатор speed of tape если тут и так видно мы обновили экстремум, понятно что здесь слетают стоп-лосы да иногда такие ситуации более очевидны иногда такие ситуации менее очевидны поэтому например обратите внимание вот после движения вниз у нас увеличилась активность продавцов после этого движения здесь нет никаких явных крупных пробоев экстремумов но, тем не менее, вы, наблюдая за Speed of Tape, вы получаете информацию о том, что здесь была какая-то активность продавцов. Это не обязательно, Может, могут быть стоп лоссы Здесь речь идет не совсем только о стоп-лосах. Стоп-лосы это как вариант, как один из сигналов. Но по факту у нас есть еще и... Просто активность агрессивных продавцов и агрессивных покупателей. И все дело в том, что агрессия должна рынок проталкивать, продавливать. Если у нас есть агрессия, но у нас нет никакого результата, под результатом я имею в виду движение. Вот, Смотрите, я выделю сейчас этот диапазон. Вот он. Вот в этих свечках у нас торговались крупные, не крупные, а повышенная активность была продавцов. И смотрите, цена здесь же и застреет. Так как я уже и говорил перед этим, в агрессивных, с агрессивными продажами сводятся лимитные покупатели. И когда вот такая крупная активность появляется в ленте принтов, и, мы, и вы видите агрессивных продавцов, а потом вы видите, что ничего не получается у этих продавцов. Первая мысль, которая приходит в голову, лимитный покупатель здесь поглощает, Поэтому, поглощает продавцов. Поэтому мы должны следить за таким уровнем. По крайней мере, я за этими уровнями слежу давно, уже давным-давно, минимум с 2018 года. Особенно, особенно интересно они работают на криптовалютах, если вы торгуете биткоин или любую другую монету, обязательно посмотрите, потому что крипторынок сейчас он достаточно прозрачный и там это все очень, очень прикольно видно, но на самом деле фьючерсы имеют ту же самую структуру, единственная разница в том, что на фьючерсах больше дублирующих таких всплесков. Но суть э, сведения ордеров, логика действий, э, как бы природа покупателей и продавцов, э, интуиция, их психология, везде она плюс-минус одинаковая. Поэтому смотрите, первый шаг – это движение цены, которое вы наблюдали перед таким всплеском. Это важно. Для чего? Для того, чтобы понять, куда был внутри дня микротренд. В данном случае трендовое движение было шортовое. Вы не видите то, что происходит справа в этот момент. Вот что вы увидите в момент, когда появится эта активность в ленте принтов. И после того, как проходит некоторое время, вы можете увидеть, как цена идет вверх, то есть было снижение вниз. В данном случае мы предполагаем, что это движение и вот этот всплеск может быть окончанием этого движения, то есть в самом конце по самой лучшей в данном случае цене покупатель лимитными ордерами э, съел э, всю активность продавца, с удовольствием да, поглотил весь его объем. Не забываем, что это очень внутридневной прям таймфрейм, 25 тиков. Здесь речь идет о каких-то микротрендах, здесь нет речи о том, что вот такое накопление может привести к движению там тренда в, в течение трех-четырех дней. Все достаточно краткосрочно, поэтому обязательно нужно это учитывать, чтобы, например, не передержать сделку и не превышать своих ожиданий от того, сколько цена может там пройти. И дальше цена идет вверх. То есть, если вы распознали эту ситуацию, вы распознали эту зону, вы увидели движение вверх цены. Здесь складываются все условия для того, чтобы предположить, что цена продолжит движение вверх. Следующий паттерн. Та же история. У нас есть... Сплеск клиенты он очень небольшой, но есть активность покупателя. Есть рост, есть активность покупателя. Мы также можем выделить этот диапазон зоной. Вот такой вот, да, и посмотреть на реакцию цены. Но, вот в этот момент, как вы видите, эта активность покупателей, по факту, она в итоге приводит к пробою вверх. Происходит еще одна, один всплеск. Здесь у нас, судя по характеру движения на пробое, здесь, наверное, слетели какие-то стопы продавцов. Но для нас все равно это уровень. Мы можем предположить, что это, например, уровень фиксации прибыли покупателя, который здесь на откате вошел. И сейчас он, например, частями может вполне выходить но так или иначе эта зона выступает уровнем поддержки и следующая зона у нас вверху и здесь уже у нас есть также и продавец и цена уходит вниз то есть есть реакция продавца есть реакция продавца и после этого идет движение некоторое время вниз. Если вы смотрите и видите, что у вас очень много этих всплесков да, и прям очень много этих зон, вам нужно сделать ужесточение. Вам нужно сделать более жесткие фильтры. Для этого заходим в настройки, у нас есть фильтр трейдов, и делаем, например, увеличиваем там на 20% для начала. Ставим 120 здесь и пропорционально ставим 120 здесь все равно э, уровней достаточно много давайте увеличим от начальной не на 100, не на 20, а на 40 процентов например, ой, 140 и здесь ставим 140 уже вы получаете меньше уровней и эти уровни э, более качественные Обратите внимание, после роста и фиксации, вот здесь прям как будто хороший такой пакет стопов прошел, у нас идет коррекция, откат, опять есть вот такой вот уровень уже продажи, то есть вы видите, что вот в этой зоне была активность продаж. Не очень сильно это похоже на снос стоп-лоссов, потому что обычно, когда все-таки стоп, стопы сносят, вот такое происходит волатильное движение вверх. Здесь же был какой-то небольшой диапазон. Больше кажется, что пытались продавцы перехватить инициативу, продавали-продавали в расчете на то, что у нас может хорошее движение, например, продолжиться вниз. Цена некоторое время торговалась внизу, и вы смотрите на реакцию на эту зону обязательно реакция если цена уходит вверх выше этой зоны значит этот продавец по большому счету зря он здесь да, входил в продажу от этого уровня можно смотреть как раз те самые сделки краткосрочные с небольшими рисками с небольшими стопами и как правило если цена тестирует такую зону то такие сделки имеют потенциал приблизительно ну, 1 один к двум то есть если у вас там стоп средний будет например от уровня в районе 5-6 тиков то take profit можно смело в районе 10-12 тиков ожидать вот но здесь конечно же важно получить тест такого уровня, потому что если не будет теста, то у вас и потенциал увеличивается, уменьшается и стоп-лосс увеличивается, поэтому не очень интересно. Вот, например, следующая ситуация. Здесь явно не было какого-то а, сноса стоп-лоссов, судя по всему, потому что в маленьком диапазоне продавец пытался поглотить, а, не, не поглотить, а продавить рынок вниз. На короткий период у него это удалось, видите, здесь даже тестик удержали, но в конечном итоге, когда вы видите, что такой уровень продавливают снизу вверх, имейте в виду, что это очень сильный признак того, что локально внутри дня этот продавец, он, он начнет проигрывать, либо этого продавца нет, может быть, кто-то скидывал свои покупки маркетами, да, здесь. Может, кого-то выдавили а, из этих, а, из своей позиции, и он просто закрылся по визубытку. Не будем гадать. Опять же, следующий уровень у нас уровень а, активности покупок. Цена здесь поторговалась некоторое время и вниз ушла, то есть покупатель здесь локально проиграл и несколько отскоков несколько ретестов и небольшое краткосрочное движение вниз опять похожая ситуация всплеск здесь уже похоже на снос стоп-лоссов. происходит остановка покупатель либо не может либо не хочет дальше вести рынок цена уходит вниз ретест происходит краткосрочное продолжение движения вниз вот последняя одна из последних ситуаций в принципе текущая на данный момент вот у нас есть диапазон прям на самом хае, все съели, что предлагал покупатель. Здесь скорее всего это вершина стоп-лоссов было, но обратите внимание, как вот здесь был еще один всплеск уже после роста, то есть здесь покупатель конкретно входил в рынок, ну, по крайней мере, он совершал, это не были стоп-лоссы, вероятнее всего, а раз это не были стоп-лоссы, значит, кто-то совершал эту сделку по другим причинам, и цена уходит после этого вниз, то есть этот покупатель проигрывает опять драку, плюс здесь появляется продавец, но в данном случае более, больше интересен нам здесь всплеск покупок, уход цены вниз, небольшой ретест, продолжение движения. Вот сейчас свежая ситуация. У нас пролетают сделки и на продажу, и на покупку. Все это у нас формируется в уровне вот в этом диапазоне. Ну и, грубо говоря, если мы сейчас нормально выходим здесь вверх, то на ретесте этого уровня вполне можно смотреть возможности для покупок. Если цена... Ну, мы уже, в принципе, пытаемся идти, но старайтесь дожидаться, если вы будете анализировать рынок с помощью этого, этой идеи, то старайтесь дожидаться нормального отхода цены, то есть не вот таких вот мини-пробоев, да, а чтобы это был нормальный выход. Вот, ну, вот сейчас это уже выглядит как вполне нормальная реакция на это на этот всплеск. И если будет ретест, будет хорошая цена, эту ситуацию можно использовать для поиска сигналов на покупку. эта идея. У меня нет цели преподнести что-то за истину. Тысячи торговых стратегий существуют в мире трейдинга. Это одна из тех, которая мной лично испытана. И я убедился в том, что она действительно имеет право на жизнь. У нее есть положительное мат ожидания. У нее есть хорошее исполнение по показателю win rate вот, кстати, та ситуация, которую мы рассматривали. 28 тиков движение состоялось. И сейчас вот прошел фикс. Рынок идет в коррекцию. Есть, опять же, вот был... Уровень зона покупателя. Ее провалили краткосрочно. Здесь сейчас продавец а, перехватил инициативу, и вот, например, строится новый, новая зона. А можно понаблюдать за ней, потому что вот здесь была активность продавца, и прямо вот сейчас покупатель а, пытается раздавить mm -hmm. вот этих краткосрочных продавцов.